Смотрите, огромное множество стрел. Она похожа на стрелу? Ш -ш -ш. Это стрела, которым Бог создает из воды, то есть из дождевой воды. А Озон.